Сегодня мы приехали в школу Олимпийского резерва Северной. Это база, где готовят современных пятиборцев и триатлетов. Почему сюда? Потому что именно здесь директором этого центра является заслуженный мастер спорта, неоднократный олимпийский победитель, чемпион мира Анатолий Старостин. Очень приятно а, видеть а, в хорошей форме. Приятно, почему? Потому что мы ровесники практически. Вы на три года старше. Я 63-го, вы 60-го года. И почему? Потому что вот для меня, человека, который занимался спортом, я всегда следил за теми молодыми ребятами, которые вот вдруг вот в таком молодом возрасте выигрывали соревнования, чемпионаты мира, Олимпийские игры. Вы стали в Москве двукратным олимпийским победителем. По сути дела, 20-летний мальчишка. Вот что с мозгами, что с головой происходило, как вы это восприняли, это все? Ну, на самом деле, я этот целенаправленно шел вместе со своим тренером. И было такое желание завоевать в, высо... в самое высокое спорте, это мечта любого спортсмена, стать олимпийским чемпионом. И я уже тогда это уже понимал, но понятно, что человек от рождения сразу не понимает, приходит последовательно. Но когда я выиграл первенство мира среди юниоров в 1978 год, тогда уже как-то я уже стал засматриваться, почему бы ее не попробовать среди взрослых. И это получилось. Я уже попал в 1979 году и выступал в составе сборной команды на взрослом чемпионате мира. Выступил неплохо для дебютанта. И уже понял, что уже можно смело замахиваться на попадание в команду на олимпиаду и бороться за медали а то что уже произошло уже завоевал медали понятно что но ну, это было как бы осознанно и пониманием и сама готовность была по результатам да, что это не скружила в голову да это была какая-то реальная история mm -hmm. Mm -hmm. Э, именно показал и сумел реализовать то что мог показать но все так сложилось успешно и правильно а как вот нужно было справиться с эмоциями, все-таки две медали, индивидуальные медали, уникальные да, достижения, еще в команде. И тут нужно эмоции это вот эти сохранить, а, а, сказать, не расплескать их от радости. Вот на, как удалось сконцентрироваться? Мне повезло в каком плане, что э, у нас в то время был командный вид спорта, Пятиборе, сейчас он э, только не индивидуальный. Да. Тогда был командный, и у нас традиционно командно именно... Первая забота всех участников именно за команду. А лично уже как уже в конце, последний вид у нас был кросс, и там было бы понятно, кто уже личный претендует, он там же решал свои вопросы. Но первое на первом плане всегда осталась командная победа. И мне повезло в том, что у нас в команде был опытный Наш капитан команды Павел да, да. Серафимович Леднев Которому в то время уже было 37 лет Это был один лет тоже лет, рекорд да. По возрасту как у меня рекорд Я а самый молодой да, да, Он как самый старший товарищ В 37 Еще и завоевал заво заво заво бронзовую награду лично Первый из пяти состязаний Фехтование Следующий экзамен пятиборья – верховая езда. Расчетливо, почти без ошибок, действует украинский пятиборец Павел Леднев, призер Олимпиады в Мехико. Стрельба из пистолета – третье испытание пятиборца. На огневом рубеже Павел Леднев. Для пятиборца майора Павла Леднева московские игры были четвертыми, в которых он выступал. 37-летний спортсмен в личном засчете завоевал бронзовую медаль. Команда СССР, в составе которой выступал Леднев, стала чемпионом Олимпиады. Он нас собрал, молодых ребят. Еще у нас был в команде Лепеев. Он тоже был 22, 22. Да, года, не, да, не, не да, тоже достаточно молодой. И он сразу же нам сказал, учитывая, что мы молодые, хотим где-то индивидуально что-то проявить. Он говорит, ну, давайте вот... Все-таки мы подумаем о команде, а потом уже о личном. И это сыграло, наверное, тоже положительную роль о том, что мы эмоционально не расплескались. Да? Потому что mm -hmm. когда ты думаешь о себе, это другая история. Да? Когда ты ответственный за других, то более собраны И, соответственно, вот это и помогло нам в команде завоевать золото. Вы готовились э, уже на олимпийских объектах э, и или э, они для вас были вот, ну, что называется тоже как для иностранцев э, впервые они очень нет конечно же мы а, вот что такое родные э, стены да, помогают Я, наверное вот это как раз частица того что э, обкатывается да, и нам ну мы не, не постоянно были но по крайней мере для нас это было ненавизна, что мы и в лесопарке, где бегали там, подтренировались, да. да, мы на площадке, где конкур был тоже, попробовали несколько тренировок. То есть несколько тренировок провели для того, чтобы это было не новизной какой-то, а это для спорта достаточно важно. И как раз вот эта формулировка, что родные стены помогают, это как раз вот с той истории, что она действительно помогает. Я хотел вопрос с точки зрения задать, вы же много видели площадок зарубежных. Вот то, что в Москве сделали по вашей дисциплине, ну и не только по вашей, по это до сих пор, да, иконная база. К сожалению, у еще уже, увы. Но то, что вот сделали вот эти дворцы, стадионы, сравнить вот с аналогами зарубежными, это насколько действительно было передовое, современное. Олимпиада, она именно строилась для того, чтобы... Соответствие было именно этому рангу, этому уровню, и иностранцы под впечатлением оставались, ну и мы, конечно же, да, что настолько это были, ну, во-первых, для нас тоже красивые, удобные сооружения, современные, и вполне я считаю, что того уровня они соответствовали требованиям. Ощущение в стране того, что вот надвигается, готовится вот этот праздник, было или вы сконцентрированы на цели и так не обращали внимания? Я, я думаю, что не то что думаю, я передаю ощущение, что конечно было, это все сказывалось, потому что видно было, что именно вся страна готовится, все нацелено вот на города, в которых были, проводились Олимпийские игры, что все силы самые лучшие стягивались туда, для того, чтобы сделать эту самую лучшую картинку, которую они и сделали, да, действительно, был такой огромный большой праздник, праздник он, в стране, но для всего мира. Такой была Москва в июле 1980 года. Столицу украсили десятки новых олимпийских сооружений. Труд большого коллектива строителей, архитекторов, скульпторов. Главная арена Олимпиады. Центральный стадион имени Ленина. 19 июля. На торжественное открытие игр прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев, Президент Международного Олимпийского комитета, лорд Майкл Келанин, почетные гости. Наш Принять, народ гостеприимный, да. народ, да, и они, конечно, на, по максимуму выложили, чтобы, чтобы вот не ударить с лицом, показать все красивое, все современное, все совершенное, то, что у нас есть. Я еще даже иногда сравниваю выставкой народных достижений, я любил туда все В время ДНК, ходить, да? да, там всегда было вот что-то космическое, то если хочешь что-то посмотреть, такое вот необычное, вот надо туда пойти было, ну, условно, там электронику, если посмотреть, то вот туда вот. ты идешь и смотришь, что там самое, такое необычное. Видимо, вот и перенести можно было на Олимпийские игры, что вот это все самое современное для Олимпийских игр создали. Вы же должны были общаться с друзьями, уже знали, что вы член сборной, как-то дергали, мешали там, то ли там, давай там, Потому что я знаю, многие стараются отрешиться вообще. Вот сейчас вот в эпоху мобильных телефонов вообще там Артур Таймазов давал родственнику, и подходилось, только жена звонила. Там, и тренер мог позвонить. Все, больше он ни с кем не разговаривал. Вот как вы вот это было ощущение от друзей, что вы член сборной команды? У всех спортсменов, у них задачи определенные, конечно же. А, чрезмерная информация им вредит, и они сами устраняются, да, понимая, что а, это может им помешать. Кто не понимает, значит, тренеры за них уже думают, если не тренеры, то уже организаторы думают. Конечно, избыток информации мешает. Да? Ну, для этого искусственно создают условия, чтобы подсократить, сборы? подсократить да, условно, там сборы где-то mm -hmm. на окраине где нет доступа. Раньше мобильных телефонов не было, поэтому, конечно же, избытка информации такой не было. А вот после Олимпиады, я знаю, что это тоже такой ответственный и обязательный период, когда ты должен присутствовать в трудовых коллективах, и тогда в школе, где вы учились, удалось побывать со своими медалями? Обязательно везде, и в школе, и в колхозы ездил, и на хлопковые поля. И там виноградники и, ну, и на заводы. Какие да. вопросы задавали? Ну, и больше интересно было им послушать, конечно, же, про саму олимпиаду, потому что не все видели mm -hmm. этот процесс. Ну, кто-то по телевизору, и то не все, может быть, да. А уже очевидца который там был, и тем более с завоеванными медалями, конечно, было интересно послушать. И ну, тематика понятно было, что а как там, а как это, что это, трудно или легко, mm -hmm. ну, ну понятно было, что и мы делились впечатлениями. — Как в бриллиантовой руке Со Со Софи Лоран видел, Кока-Колу пил, да? <смех> <смех> <смех> понятно. Мне почему интересно, у вас необычная биография, ну советская биография, вы из региона, который сейчас не входит в Российскую Федерацию, вот что было с дворовым спортом, со спортом, вот в городе, где вы начали заниматься и, собственно говоря, ваша малая родина, Душамбе? Что я хочу сказать по тому времени, что была возможность реализации у любого подростка, то есть ты мог выбрать любой вид спорта доступный и не было такой привязки особенно к возрасту да что ты вот пришел уже тебе поздно то всегда давали возможность попробовать и реализоваться то есть давали возможность посмотреть есть ли у тебя задатки спортивные и несмотря от возраста если они есть то давали возможности этому развиваться и также у меня я, несколько видов спорта менял, хотя мне нравился футбол но получилось так что Тренер тогда ушел из команды, у нас как бы развалилась команда, да, но ну, так сложилось, что у меня старший брат занимался пятиборием, и говорит, давай попробуем Пятибория. Uh -huh. а, ну, вот так сложилось, что я пришел в пятиборье. Не то, что там прям любил и пришел, но вот так вот сложилось, что вот вроде с братом будем вместе ходить тренироваться за компанией. А вот все-таки выбор окончательно происходит. Это э, притягательность вида спорта, или же это тренер, который там оказался, и вот так совпало что вы нашли своего человека? Я думаю, что тренер, да? потому что даже если спортсмен очень хочет тренера, нет, нет привязки, некому учить, некому организовывать, то есть тренер – это большая составляющая, и когда она совмещается, и тренер хочет результатов добиться, и спортсменка, вот это вот именно такая Важное связующее для достижения результатов. Кем для вас тренер вот был в итоге? Э, Можно сказать, что второй отец или все-таки это специалист уважаемый прежде всего? Ну, слово отец, конечно, нет, но э, как отец, да, вот, который взял на себя нагрузку, да, потому что однозначно эта нагрузка, это не только э, тренер, который э, готовит там, тренировочный процесс, он э, думает обо всем, об организации всего, да, он и заботится и э, о твоем будущем, да, что и чтобы ты не только спортсмен был, но и еще образование у тебя было, да, чтобы ты и после спорта как-то мог э, дальше развиваться, э, культурно развивал, безусловно, да, вот у меня тренеров в этом плане очень хороший э, а и культурно там, а и, и в театры ходили, а и на выставки, и в галереи художественные. Ну, старался и рекомендалки, и книжки нужно почитать. Сейчас, как вы считаете, вот эта связка тренер-спортсмен, она чуть изменилась в современную эпоху по сравнению с советской? Да нет, она не должна измениться. Это... Меняются просто какие-то условия, Внешние, да, да. Или, как говорят, гаджеты поменялись. Да. А чтобы добиться результата, все равно должно быть составляющая а, единства тренера и спортсмена. Цель. Да, без цели как бы, ничего не, не движется никуда. Пять дисциплин в вашем виде спорта. Вот какая любимая, какая не очень любимая почему? Ну, я уже до этого то, что сказал, что не то, что я, мне понравилось пятиборье, я пришел туда, да, так течение обстоятельств возникло. И когда я уже понимал, что уже э, хочется каких-то результатов, э, я понимал истину, что если ты не полюбишь этот вид спорта, то тоже шансов у тебя никаких не будет. Ну, и создал искусственный такой вот, полюбил, да, да, люблю этот вид спорта. А самое самое любимое что а, да, все одинаковые, да и поэтому я и был такой спортсмен э, одинаково ко всех во всех видах у меня не было слабых и сильных у меня были все хорошие Вот для меня э, понятно э, все дисциплины за исключением лошади, тем более что вы лошадей своих узнаете, что называется вот на соревнованиях это не так как э, наездники или конкуристы, которые э, со своими лошадями, как правило, выступают. Как вы вообще с животными контактируете? Какие секреты э, и какие были там казусы? Вот ну, здесь сама специфика именно от того, что э, у пятиборцев э, лошади пожребие. И тренировки также проходят. То мы все время э, тренируемся на разных лошадях. Мы осваиваем разные норов, характер лошадей, специфику лошадей. То есть для нас, по идее, ну, для меня, по крайней мере, и для моего тренера, мы сразу понимали, что надо с любыми лошадьми работать, для того, чтобы на соревнованиях попадается, чтобы тебе легче было с ней справиться. Ну, а какие э, секреты, действия? Вот что вы делаете, чтобы лошадь э, послушалась вас, да? Ну, понятно, это такая... Тонкая специфика. Здесь лошадь – это животное, и она очень чувствует всегда всадника. И это одно из составляющих, кто на лошади сидит. То есть лошадь быстро чувствует, если слабый всадник, то она из него уже вьет веревки. Слабый духом. Да, то есть передается это ощущение сразу же. Ну и главное еще составляющая – это умение. Да, если ты это умеешь делать, то это передается уверенность. Уверенность она тут же передается лошади, что сел не новичок какой-то, да, mm -hmm. там, дернул, там, за повод, там, mm -hmm. и э, послать шенкелем не может лошадь. Если садник э, хороший садится, лошадь сразу понимает, кто на нем, э, на ней сидит mm -hmm. и э, как управлять этой лошадью. Mm -hmm. это главная составляющая, которая тоже дается тренировками, это все тоже тренируется да и учитывая, что разные лошади, ты уже понимаешь, где ласка, где пожестче, где на взаимопонимание, то есть разные варианты уже подготовлены, Но, натренированы. По сути дела, лошадь все-таки это лотерея, или я ошибаюсь? Но она в любом случае остается лотерея, почему? Все остальное надежно. Вы знаете, что вы да. где можете пробежать, да. выстрелить. Потому что они просто разные. Угу. Раз разные здесь опять-таки с кем совпало, да, вот бывает иногда. Совпадают у тебя с лошадью, да, вот, темперамент, условно, да, отношения друг к другу. А есть некоторые вот, антагонисты, вот сели, вот, лошадь терпеть уже уже не может всадник, а всаднику не нравится вот эта лошадь, и вот в результате там рассчитывать на успех очень трудно. Были такие сложности? Конечно, там? были, да. Бывали иногда даже плохо выезженные лошади, которые, ну, вот, бывает лошадь, как вот, ну, сравнить с чем там, высокого класса автомобиля и допустим невысокого, невысокого. вот это так вот попадается время, да это да. не подставы интересно даже а, как-то? ну в среднем они могут пройти маршрут в среднем но на одной ты просто с удовольствием это сделаешь а в другой ты очень сильно попотеешь чтобы то же самое сделать вот вся вот, разница а случалось вот у ваших соперников у вас когда ну ну просто вот лошадь, что называется, поломала все соревнования, просто э, отказалась уступать или там повалила все эти препятствия. Постоянно таких историй э, были, и у меня вот, допустим, такая, я бы сказал даже трагическая, трагичная история, да, что вот перед Олимпиадой на отборочных соревнованиях э, Класса А, это самые такие высокие, mm -hmm. которые можно было отобраться на чемпионат мира, Олимпийские игры. Вот как раз перед Олимпийскими играми три старта подряд, которые должен отобраться на Олимпиаду, mm -hmm. попадались лошади, которые привозили очень плохие очки. Mm -hmm. И они мне попадались, нулевые очки, вот, то есть 0 очков мне достается эта лошади. То есть mm -hmm. три соревнования подряд, ноль очков. И вот они мне попадаются... Я привожу, конечно, на них очки, но занимаю места там десятки, но не, не в, в тройке призеров. И конечно, в конечном итоге я чуть ли не на Олимпиаду не попал. То есть у меня уже опас... это, это какая Олимпиада история? Это в девяносто втором году, да. И, то есть, именно тренерский совет уже решает что мне поставить потому что она ну, понимает что это не от мне от того что я а от, были такие лошади которые не позволили мне занять э, место повыше, да? и на олимпиаде же 4 подряд да, да, да. опять э, передо мной там по португалец проехал ноль очков больше отказалась прыгать и она мне достается подряд какой. и ну, ну да это у меня даже история где-то написана какой-то компания, что я рассказываю какую-то историю, что она мне отказывалась прыгать на разминке, не до конца отпрыгала препятствие, которое хотел, mm -hmm. чтобы вывести ее на основное поле, она там падала на землю, mm -hmm. да, в кустарники забегала, еще не хотела, не, не хотелось просто идти, да, учитывая, что у меня есть подготовка, да, но тогда и еще был так, такой нюанс, что а именно защиту животных приезжали mm -hmm. э, представители и говорили да будет если чрезмерное наказание будет сниматься сразу соревнование mm -hmm. а как раз именно вот там бывает такая история когда надо иногда пожестче лошадь ну, чтобы она mm -hmm. заставить ее да mm -hmm. потому что по-доброму уже не получается mm -hmm. а не выступить и подвести команду ты имеешь не имеешь права да? mm -hmm. И вот мы с трудом как бы вышли на, на главную арену, я приветствую уже судьи, дают мне команду, и она не собирается, она свечки там, в общем, брыкается, не хочет, и мне нужно было как-то вот извернуться чтобы защиты животных э -э, все правильно понимали. Эти, да? да, и вот как-то вот мне удалось. Тогда Всевышний уже просил <связывающий> за зарядить как-то вот эту историю, чтобы что-то вот, что произошло. Я есть... не мог этого, я думал, что это моя э -э, последняя Олимпиада. Уже достаточно уже возраст был уже 32 года, уже думал заканчивать. И думал, ну, закончить карьеру было не очень красиво, подвести команду на Олимпийских играх закончить, это было бы вообще, это была бы какая-то неправильная история для меня. И Понятно. спасибо, что вот все сложилось. То есть вы верующий <с человек, да? Ну, я думаю, что нет неверующий. Что-то во что-то всегда должны верить. Отлично. Тогда непонятно, что за сигналы вам посылались, когда три подряд соревнования. — Испытание. — Испытание, что это, ты, это у тебя как, на Олимпиаде будет. — Что это было хорошо, ты слишком рано начал и так успешно. Давай-ка мы здесь с тобой разберемся в конце. — Вы когда-нибудь думали, вот если не пятиборья, не спортивная карьера, вот вы, вот человек, пришедший в этот мир, чем бы вы еще могли влечься, заняться, в чем хотели реализоваться? — Трудно сказать, конечно, на самом деле. Я даже и, и даже сейчас бы не стал бы раздумывать, чем бы заниматься. Я просто, ну просто реально счастлив, что именно я в спортивной сфере, в спортивной индустрии работаю, что мне нравится культура, именно физическая культура, люди, формировать людей красивых, здоровых, и видеть вот эту конкурентную борьбу, где можно свои эмоции. Выпустить, посоревноваться, это, я считаю, замечательно. Я оказался в своей стихии, и мне это нравится, и даже не думаю о том, что мне бы чем-то ну, заняться. Вы сейчас директор училища Олимпийского резерва. Вот, Спортивной школы олимпийского, да? олимпийского резерва. Да. Мы посмотрели, здесь молодые ребята тренируются, новые условия у них, лазерное оружие уже. Да? какие у нас перспективы вот в этой дисциплине потому что сравнение скажем с советской эпохой, где мощно все шло очень многое сейчас проседает да? вот что касается пятиборья у нас очень хорошая школа в Пятиборе, хорошая преемственность и э, мы все-таки не растеряли с, э, своих кадры полностью у нас сохранились кадры и именно вот здесь э, спортивная школа Олимпийского резерва Северный. Здесь у нас э, очень хорошие тренеры, самые лучшие. Что у нас здесь, э, самый замечательный объект. И здесь осталась кузница, можно сказать, даже мека, потому что э, именно mm -hmm. здесь и, и на этих базах и тренировались олимпийский mm -hmm. чемпион э, Сватковский, mm -hmm. э, двукратный олимпийский чемпион Моисеев. Mm -hmm. э, и вот э, совсем свеженький олимпийский чемпион в рио де Александр Лисун, угу. непосредственно воспитанник нашей школы, который стал в э, последней Олимпиаде рио де олимпийским чемпионом. Это говорит как раз о том, что э, наши традиции они продолжаются, успешно реализовываются. Есть все условия для того, чтобы продолжать готовить новую смену, новое поколение. И если сами посмотрите, так... Люди стараются э, ковать результаты. Ну и пожелания молодежи, которая будет смотреть, в Ютубе это может быть, делать любое время. Вот Может быть, кто-то заинтересуется и пятиборьем таким необычным видом. Ваши принципы, вот, что главное, наверное, вы пожелали тем, кто вот, становится на спортивную дорогу? Ну, сколько не пожелать, конечно, как поделиться, что если очень хочется, то можно тренироваться столько, сколько нужно. И, конечно же, удачи. Удачи всегда в спорте она есть, она есть. И с ней, конечно, тоже надо дружить. Но везет, как правило, не то, что сильным те, кто для этого столько поработал, чтобы повезло так. Кто больше жаждет этого, и для да. этого Да, давайте... а, целый комплекс подготовки, умения полностью выложиться, отдаться своему делу, тогда тебя ждет результат. Если ты немножко расплескиваешь эти истории, тогда не доберешься для того, чтобы кто-то начать больше потрудился и заработал. Ну, если мечтать о призерстве там, местах каких-то уже призовых тогда, там все как на весах, уравновешено. Вот такие рекомендации от Анатолия Старостина. Спасибо и здоровья. Спасибо.